Друзья, всех приветствую! Меня зовут Жакобов Войтым я являюсь одним из основателей направления стритворкаут в Казахстане. Сегодня у меня в гостях ребята, которые установили решетки хай-тек на окна и на витражи. Объясню, почему я выбрал именно эту компанию, чтобы они установили металлые решетки. Эта компания единственная в Казахстане, которая устанавливает уже сегодня решетки с усилением. Практически все компании ставят вот такие простые алюминиевые решетки. Почему алюминиевые? Они в первую очередь не ржавеют. Но компания решетки хайтек начали запускать вот такие усиленные решетки с вот такими металлическими прутами. Давайте попробуем проверить этот вот Правда ли он настолько усиленный и крепкий? Вот видите? То есть помимо того, что он сам металлический крепкий, плюс ко всему он.. Таким образом монтируется решетка и в дальнейшем устанавливается на наши окна. Поэтому, ребят, мы за безопасность и, самое главное, за качество.